Красота! Молодцы! Привет, товарищ! И от новостей середины февраля 2019 года уже бомбит! Почти месяц, как все регионы, как собаки, сцепились после новости о списании долгов заказа в Чечне. В сказки поверили. Нет, списание, конечно, идет, только идет напрямую, с зарплатных карточек. Вот, например, почти 18 тысяч человек задолженность удержали из зарплаты. Вышла сумма около 500 миллионов рублей. Еще 2,5 миллиона рублей получили за счет ареста имущества должников, рассказали в пресс-службе УФССП по Самарской области. Голь выдумки хитра. Мало того, что они приходят с приставами, милицией, изымают имущество, отключают свет, газ и воду, теперь они будут списывать долги напрямую с зарплатной карточки. Замечательно. А вот возьмем, к примеру, неприкасаемого Дерипаску. Мало того, что для исключения его из санкционных списков стран Европы Россия продала практически полностью алюминиевую отрасль, кому, Соединенным Штатам Америки, так еще и его предприятия умудрились... Нахватать долгов практически на 30 миллиардов долларов. И будьте уверены, списываться эти деньги будут не с его счетов. И отключать ему воду с газом не будут. оплатить а их будешь ты, товарищ. И жена твоя будет за это платить. И если ничего не изменится, то и дети твои платить будут. А сколько ты получаешь, товарищ? Хватит ли этих денег на то, чтобы погасить все долги? Давай-ка съездим, к примеру, в культурную столицу. Туда ездят немногим меньше, чем в Москву. На заработке. Так, по данным ведомства, на 1 января задолженность по зарплате в Ленобласти области сократилась за месяц на 3,1% и составила 61,5 миллионов рублей. Для сравнения, предприятия в Петербурге должны своим сотрудникам 129 миллионов рублей. Петербург считается отдельно от Ленинградской области. Ну как? На коммуналку хватает? А на таблетке хватает? По стране во все пошла гулять Коль. Спроси товарищу матери у своей, давно ли она слышала о карантине по Коре. Заболевание крайне заразное. В Якобы уже две недели на карантине. Детские сады, школы и поликлиники. И новости из Саратова после этого звучит как издевательство. Там реорганизация закончилась слиянием. Седьмой и шестой инфекционных больниц где в 6 не осталось ни лаборатории, ни физиотерапии, зато появился кабинет для лекций. Война между реорганизационной властью города и родителями продолжается. Хорошо еще, что попы туда не пришли лечить святой водичкой и молитвами от всех болезней. Лет двести тому назад Мария Антонетта предложила во время голодного бунта есть вместо хлеба. Сто лет назад угнетаемый класс боролся за то, чтобы к нему обращались на «вы». Сейчас перлы продолжаются. Ведь каждый раз, когда правящая верхушка превращается в отдельный класс, они неизбежны. В этот раз выделилась Екатерина Борисова из четы. Она депутата кордумы. Что же умудрилась сморозить эта замечательная женщина? Вообще, по логике, надо на ночь им отрубать свет, как у нас делают на дачах, и они не будут топиться. Это она говорила про жителей бараков, которые не могут оплачивать коммуналку. Корреспонденты пришли к ней за пояснением, и пояснение было просто огонь. То есть дома у них тепло, а дров и угля нет. Какой выход? Ночью не нужно людям еду готовить. Для чего свет-то нужен? То есть все нормальные люди спят. И чтобы не отапливались, я и сказала выход. Отключать, допустим, с 12 до 6 утра электричество, как это делается в дачных кооперативах, когда получается такая же проблема. Потому что людей заставить платить невозможно. Денег у них нет. Так может, хватит наблюдать со стороны? Пора действовать, товарищ. Первое. Поделись этим видео. Пусть все твои друзья увидят, что во всех регионах страны ситуация одинаковая. И государство им ничего не гарантирует и ни от чего не защитит. Второе. Мы точно знаем, чего хотим и как этого добиться. Ищи нас в сети, сайт, ВКонтакте, YouTube канал Мы лично ответим на все интересующие тебя вопросы в живой беседе, в голосовом чате, в Дискорде. Ссылки будут под видео в описании. Будущее. В наших руках.